Так, ну, закончился рабочий день. Все, можно идти. Посмотрим, где там Адриан. Луки нету. Ладно. А он вон там уже ходил. Лука? Здравствуйте. Ты не еще? Я не знаю, Гуляю. Так. Заходи. В... Мой, мой рабочий день закончился. Сейчас. Сейчас мы заходим. на, -на... -мо -мо. Так. Тики, дай трансформация. Так. Ладно, Привет. Ой, мама, что ты делаешь? Ты почему комната без стука зашла? Пойдем поговорим. Пойдем. <coughs> да. Ты почему мне это не рассказал? Что, кого не рассказал? Ты чем? Про. А другой... ты маму видела? Да. Мама, ну нельзя заходить в комнату без стука. Ты а мистер я... Бак? Да, да еще громче. Скажи, на улицу крикни. Ты мистер Бак? Да. Но ты не должна это знать. Это очень опасно. Да, я сейчас позвоню к ролику, а ты все это забудешь. Да, опасно, потому, ты слышишь может, лишь... Нет. Так, а давай. Кого? Все твою. Это? Тальсман свой. Давай. я решил оказать, Или что ты денег? Ничего тебе не дам. Так, это опасно. Я знаю, да ты что, правда, что ли? Зайди в дом. У меня у меня магические силы. Так. Что ты еще скрываешь от меня? <связь> Ничего. Серьезно. Ай! Давай. Все, наказан. Сиди, ты мне их. Нет. Ладно. Будешь сидеть дома, а ты наказан. Спать. Меня наказала мама. Ладно, пс, грустно. Плакать в подушку. Спит, ладно. Спит. Так, пойду в комнату к себе. Так. Так, Так, тут. пойду Так. Да, падон. Э, ну Так. Завтра надо быстрее пекарню открывать. Это идеально. Так, я пойду на улицу, посмотрю, как все. Ой. Надо забрать питью, мама. Я все понимаю, но если Ты сейчас был, придет там. как то злодей я не знаю я его пойдем отойдем мама пойдем отойдем этого города папа давайте мне да что что скоро наступать со все силы как вы не знали пойдем пойдем отойдем это опасно. У меня это супер костюм. Он мне никакого вреда не нанесет меня чудес. Да. А вон, жена Габриэля. Умерла из-за него. Он был поврежден. Это другой. Он стабилен, я его уже несколько лет Я сама все делаю. Да, какой сама ты не станешь? Никаких тонкостей. Отдай, талисман, по-хорошему, прошу, ну, по-братски, по-маме. Это что за место? Ты сама сюда Она... зашла, это твой, твой подвал. Нет, Тики, не надо, не думай, Тики, не думай, что? не смей, не думай. Так. Сентябре, Все, А путь, мне что делать? Не мне не скучно. Смотреть. Слези, а! люди! А! Ближе мне ее случайно. Да, они там заход. Ах ты. Да. Да уж. Да уж, Интересно, женщина да, да. старенькая, вот это видно. А ты старый. Ам ты старый, я еще молодой. Какой-то дон ну, владелец камни такой... камня чудес Павлины. Я ничего сделать с этим не смогу. Что-то случится. Да. Прочитаем. Ой. Такс. Кто сделала? Так. Аляс говорит, что... Она применила случайный Супер Шанс. Это плохо. Алианс говорит, что кто-то использовал талисман. Интересно, какой Так, так. мне сейчас надо бежать ровно, срочно в комнату Олега. Нужно им помочь, пока они потеряли Камни Чудес. У меня нет альянса. Да, правда. Я его нету, но уже кто-то есть. Как хорошо, что... Олег оставляет Камни Чудес для меня. Альянса. Так, эти как тебя зовут? Нравится. пошуршим. Так, вот так вот. Мне нужно их остановить, пока, они. Так, что за павлины дикие? Что за мысль? Вот именно. С воздуха. Вот. Моя магическая суперспособность создавать талисманы с воздуха. Женщина, женщина, вы не мистер Бак. Вы должны дать ко мне чудес хранителю. Вот именно. Не мешайся. Я никому не мешаюсь. Никогда, нигде, никому ни, ни ничем не мешалась. Это фигня ну, помогает всегда мистер Бак. Значит, никакая это, это не фигня. Мне. Нужно придумать план. Размеряемся. Отдай лучший своей орёт, чтобы а -а -а. не свои силы. И не силы теневого. Ты, слушай, балбес, ка, дай лучшие супер вот шансы, используй, чтобы победить злодея. Мок, ты что делаешь, миссия? Мок, мои да мультиклоны? Тебя. Мои мультиклоны. Так, иди Мок, сюда, сми, ты сми, злодей. Мок, иди сюда, ты злодей. Аля, ты будешь давать раз везти, вот этот Иди этот сюда, предмет. я с Ой, тобой это. разберусь. М -м. Ладно, не разберусь. Ладно, не разберусь. Это невозможно, мне придется есть планы. использовать. Нет плана. Так, какой нафиг план? Ты должна вернуть камень носителю. Мне он специально дал задание. Нет. Какой не нафиг? План. Что ты там делаешь? Нафиг пошла. Иди в канаву. Что ты туда собрался делать? Что? Ладно, этот какой интересной силой? Какой интересной магической силой? Эта сила для меня бесполезна могу тебя парализовать, но у черепашки а но пока, у -у -у. если я парализую тебя, то будет парализован, черепашка снимется с, с невленом. Да ты что, грамоту тебе дать, медальку выписать? У меня тут и так кризис в mm -hmm. стране, ты тут дальше, Яша. Яша, твой... я сейчас твой я шо, твоих перьев диван сделаю. Mm -hmm. так, здесь, вот, так. Надеюсь. надеюсь, что это сработает. Черепашка уже сработала? А, я а чё, а я на тебе на черепаху за... похож? Есть, пада, защита от вот этого, от магии. Да! Я. А... Да ты дура, слава да, Я приду. Скоро. <coughs> Пока. Её нужно догнать. Ну, окей. черепашка, где она? Иди сюда, мой хорошенький. Мои мульти, мои, мои мультирабы. Вы что, бесполезные такие? Иди, Нет. слупите её. Ну, да, иди. Микроразложение. Это... Нет. Ну, ты, перестань шуршать. Какой-то шурш. Ну, пошурши Нужно срочно спасать их, потому что бедолага, Это леди жук, она сейчас творит у меня только проблем. Потом никакой кризис в стране исправлять не. Тут еще Может, за ней следить. Знаю, я тут местечко. И ты обманешься на минуточку или нет, блин? Ё нет. ё Блин, тебе надо... Слушай, срочно? Так, да... Какая нафиг сублимация? Дебил, что ли, вообще? Конечно, сублимация. Если я укрошу тебя этим приступиться, то ты умеешь здесь, особенно черепашка. Я. За магия. Так, мне срочно нужно перестать. Мульти-клоны, мульти-размножаемся. Мульти так, эти мои рабы. Было <связывайте> перестали шуршать. Мы Эй! Прячем. Албес, я справилась. Ай! Здравствуйте, Здравствуйте, леди Жук. Пойдемте обсудим с вами, депутат, вопросы о кризисе. Как бы, у мэра проблемы. Чудесные, чудесные. чудесные как бы себя назвать Сабин Бак пожалуйста пощитите. чудесные Риан сюда иди да я взять тебя авто ой мама ты мама чё ты чудесная... что офигела ты меня упала Сабинина Сабина. Сабин Бак судья черные прав... право вот... правосудие судья правосудие черные пять правосудие Дай. А у тебя тут есть красные пятна? Так, молчать. А, дай черные пятна правосудия. Я, я не молчу, не когда я хочу. Я я... Ладно, не убедилась. Забирай. Пока не шлеп, шлеп, шлеп. А, а, не шлеп. Так, еще. Ты не должна об этом никому говорить. Я решил лучше тебя забыть. Я сейчас пойду, потом не баню, какой тебе стерел память. Да. Завтра на учебу. Что так мало? Я надеялся на пару миллионов. У угу, меня у самого есть шесть. У меня пять. 25. Полезно. Нет, работать надо. Так, по